Я приветствую всех зрителей канала Форума Свободной России. С вами в студии Юрий Терехов. А сегодня у нас в гостях наш постоянный спикер, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, добрый день. Да, имеющий слайд, Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Насколько это возможно сегодняшнему дню? Да. Последний раз мы выходили в эфир в четверг. Тогда все жили в ожидании экстренного заседания Государственной Думы. По этому поводу было очень много ожиданий, страхов, опасений, нервозностей. Однако все ограничилось расширением статуса тирановых боевых действий, обсуждением назначением нового вице-премьера, вопросом рекламы и так далее. Повестка постоянно менялась, засекречивалась, законопроекты уточнялись на ходу. На ваш взгляд, в чем состояла цель такого заседания, такого, такого напряжения? Что может быть первоначально стояло на повестке дня, и что вы вообще думаете по этому поводу? Я не знаю, что у них там происходит в Кремле, но у них явно идет серьезный концептуальный конфликт о настоящем дне. Совершенно очевидно, что они готовили что-то грандиозное. Ну, по меньшей мере, объявление войны всеобщей мобилизации. По меньшей мере, объявление, там, не знаю, приведение ядерных сил в боеготовности угрожать всему миру ядерным ударом. По меньшей мере, там, объявлениям какой-нибудь, не знаю, там, вторжение в Аляск, условно говоря, или что-то такое. Они, конечно, готовили какое-то эпохальное событие, которое должно было изменить ход истории. Ну, по крайней мере, я так говорю, высокопарно, чтобы вы понимали... К чему они готовились? И я почему об этом говорю так уверенно? Потому что никогда еще в истории современной России в чрезвычайном экстренном порядке, в разгар отпусков не собиралась Государственная Дума, а еще и Совет Федерации. То есть две палаты нашего так называемого парламента должны были в экстренном порядке принять какое-то судьбоносное решение. Ну, может быть, подписаться, срочно, срочно ратифицировать. Договор, не знаю, там, о границе и объявить о создании союза трех государств. Ну, Что-то такое, вот такое, вот что, ах. И я так полагаю, что разногласия в Кремле, абсолютный разнобой, абсолютная неспособность и не готовность принять какие-то серьезные решения привело к тому, что все закончилось даже не свистком, а каким-то пшиком. То есть даже на свисток у них не хватило пара, вот эту пару вышла каким-то образом без, беззвучно. То есть все рухнуло. Это говорит о том, что Кремль теряет уверенность, что у Путина уже нет такого, такой ситуации, нет такого драйва, нет, такого, скажем так, нет такой решимости принимать решение, принимать какие-то серьезные извините, решимость, решения. Да? Но вот совершенно понятно, что произошел серьезнейший глубокий сбой внутри вот того условного политбюро, которое принимает решения. Явно, что у них там раздрай, разногласие. Они не смогли прийти ни к какому решению. И поэтому все это превратилось в какой-то фарс, превратилось в какое-то позорище. Я думаю, что депутаты и члены Совета Федерации в куларах без мата характеристики так сказать, Путина и его всех этих идей они э, и вообще, наверное, не разговаривали. Ну, по крайней мере, хм, большая часть из них. То есть, что собирал-то? Что, совсем кукуха поехала? А чё, зачем нас собирать? Было выдергивать, бы чтобы объявить, что ты Рогозина уволил, а Борисова поставил. Да еще и мантру, так сказать, примкнувшего к ним, куда-то там переместил. Да черт с ними, это что хочешь, что делай. Мы тут зачем тебе нужны? Мы тебе что должны были там? Наверное, какой-то санкционер применение ядерных сил, грубо говоря. А ты нас собирал какую какой-то хрень собачьей. Видимо, что ты нас хотел для чего-то другого, но не решился, ни на что ты не решаешься. Поэтому я думаю, что у них очень негативный осадок остался от вот этого размаха, там, даже не на рубль, на 100 рублей, и полного отсутствия какого-то решения. Я думаю, все увидят, что Путин ничего не решает уже. Он ничего не может, вернее, не может он решает. Он не может ничего предложить миру, он ничего не может предложить стране, он ничего не может предложить элитам кроме вот своего сумасшествия и уверенности в том, что должно все как-то для него хорошо закончиться. Такое ощущение, что второе такое подряд, допустим, актерное заседание будет выглядеть как фарс. Вам не кажется? Да оно ну уже это выглядит фарсом, полным фарсом. То есть заседание лишенное всякого смысла, пустое, пустопорожнее. Заседание от безысходности, видимо, от какой-то Безнадеги. Вот совершенно понятно, что они чего-то готовили серьезные, на что-то они хотели решиться, и в последний момент ну, все неприличные слова лезут в голову, и э, даже, даже, даже совсем неприличные, нецензурные. Вот в последний момент они, скажем так, передумали. Да, по-моему, вчера, кажется, появлялась новость о том, что якобы на... Николая Патрушева готовилось покушение, или была попытка его. Как вы считаете, являются ли такие новости? Даже, может быть, может быть это и, и, и нереальная новость, но появление вот таких, вот таких вот инфоповодов, говорит ли это действительно о раздрае в Кремле? Я думаю, что говорит, и мне кажется, что на Патрушева никто не покушался, но, по крайней мере, злые языки. В окружении Кремля утверждает, что со здоровьем у него вы... не намного лучше, чем у Путина, если не хуже. Вполне возможно, что с ним были какие-то, он же там, по-моему, на его старше. И вполне возможно, что с ним какая-то была, так сказать, хворь приключилась. Его куда-то там свезли в больницу, что-то там поправили, полетели. А слух пошел, что у него какое-то там покушение было. Не веря никакие какие покушения, да и бессмысленно на Патрушева покушаться, Поскольку Патрушев действует от имени по поручению Путина, да, конечно, Путин передал ему гигантские полномочия и сам устранился в бункер, и сам он, в общем сидит как этот самый э, Кощей на сундуке с золотом, э, так сказать, боясь, что кто-то доберется до его смерти. Но на самом деле э, я не вижу никакого смысла вот, политического, кроме как грызни кланов, покушаться на Патрушев, это очень меня. Также Госдума приняла законопроект, по-моему, в первом чтении, если меня память не изменяет, облегчающий условия отбытия наказания осужденным по тяжким статьям, убийцам, насильникам, грабителям, но не госизменникам, кстати говоря. По-вашему, что это такое? Это новое пушечное мясо для путинской войны с Украиной, освобождение мест в колониях для новой волны, политических заключенных или то и другое? Да вы знаете, я даже вообще не хочу сейчас комментировать бредовые действие Государственной Думы, которое не является ни парламентом, ни местом для дискуссии, ни местом для принятия каких-то решений. Вот, вот чем бы сейчас они там не тешились, скоро им отвечать за все. И вот чего они там принимают, какие законы, какие ограничения, какие Условия для репрессии уже никакого значения абсолютно не имеет. Я вообще бы рекомендовал никому сейчас даже не обсуждать эту тему. Потому что страна полностью выведена давно уже за рамки правового поля. Все эти вот формальные бумажки, которые они принимают, никакого значения не имеют. Они сейчас могут любого убить, любого арестовать, любого обвинить в чем угодно. Вообще сделать все, что хотят. То есть страна пришла в режим диктатуры абсолютно бесправной диктатуры тотального произвола, абсолютного бессмыслица, запредельной жестокости и абсолютного политического безумия. И какие они там формально клепают бумажки и штампуют в эпоху вот этого политического безумия, уже никакого значения для нашей жизни с вами не имеет. И тем более не имеет никакого значения для жизни граждан России. Мы же знаем, что адвокат сейчас это слово ругательное. Это человек, который мешает вот этой системе еще путается под ногами, хотя они там его, в общем не сильно э, уже и боятся, и уважают, просто путается под ногами, и вообще, так сказать, если бы они сейчас э, захотят, они адвокатов отменят. Поэтому вот чего они там принимают? Никакого значения не имеет, абсолютно. Вот они там приняли э, закон, э, смягчающие эти условия, которые дает возможность... Да они и так вербуют. Они уже взяли, послали вот этого убийца в Берлин, вытащили его из колонии строгого режима, бывшего э, вымпеловца, Дали ему новый паспорт, новое имя, он поехал, убил человека в Берлинском парке. Как будто, можно, как будто они раньше без этого закона не делали этого. Да делали постоянно. Кто там чего контролирует? Там же нет никакого прозрачности, там нет никакого контроля. Кого... Я, я вот убежден, что Васильев вообще ни дня не сидел в тюрьме. Вот там Васильева, который там про розовые тапочки пела, вся в брюликах ходила, там жила в девятикомнатной квартире и так далее. Бывший замминистра обороны и любовницы Сердюкова. Она ни дня не сидел. Я вот не верю, что она хотя бы один день сидела. А кто проверит, а кто докажет. Поэтому ну, а я, я не понимаю, зачем эти бумажки телепают. Написали бы один закон. Мы можем все. Все, что мы не можем, смотрите, пункт первый. ребят да не мучайтесь. Вы же мы же понимаем, что вы оккупанты. Вы оккупировали не только Украину, вы оккупировали страну. Вы фашисты, потому что вы действуете фашистскими методами, как внутри страны, так и за ее пределами. Мы это все понимаем. Когда-нибудь вам придется за это ответить. Как только вам надают по морде в Украине, а это произойдет, я думаю, что достаточно скоро. И когда вам надают по морде внутри страны, вот тогда вам придется за все ответить за все эти ваши бумажки, за все эти ваши истерики, за всю эту вашу жестокость, за все эти ваши политическое безумие и прочее, вам придется за это ответить. И это время уже не за горами, оно уже прям приближается с каждым днем. чуть они там принимают? Да плевать на них. Ну, в общем, да. Они а... просто игры. игры. Каждый там выслуживается, а вот мы примем закончик, а мы примем ограничение. а мы примем запретик, а мы сделаем вот это вот, а мы сделаем, а вам мы вам облегчим, мы вам улучшим. Да и черта уже не, уже не сделать со страной. Страна уже погружается в кучу... Нищеты, абсолютные безнадежки, начало, так сказать, процессов, которые разрушают всю экономику, социальную жизнь и так далее. Чего вы там какие-то бумажки плодите? Да вы напишите вот этот закон, что закон в России не существует, мы можем все и пункт 2. все, что мы, так сказать, вам кажется, что мы не можем, смотреть пункт 1. Все И успокойтесь. Разгоните дом разгоните Совет Федерации. Раз, разворуйте эти деньги, которые вы выделяете на Совет Федерации, на Думу. Разворуйте, вы все равно всю страну разворовали. Что вам там, зачем вам эти вот эти клоуны, так сказать, с, с кнопками? Пусть эти клоуны с кнопками там идут лучше на фронт. Вот там Рогозин все мечтал в окопе сидеть вместе со всеми. Пусть ли едет сейчас Дмитрий Олегович. У него есть сейчас шанс это сделать. Время освободилось. И многих других, многих других, которые там за войну утопили. Пусть едут, помогают армии. Армии тяжело сейчас там. Ее там крошат, ее там э, давят, ее уничтожают. Пусть едут, помогают. Чего им там сидеть кнопки давить? Они не бессмысленны совершенно, все эти кнопки. Ну да, они совершенно не предлагают ни населению, ни стране. Даже сейчас уже, наверное, своим детям какую-то модель будущего, в модель страны, в которой Нет не никакого не них, них будущего. Абсолютно. А у них сейчас задача только одна – удержаться как можно дольше. Вот почему они сейчас там тянут Украину к мирным переговорам. Потому что у них дальше уже сил не удерживать, не оккупировать нет. Они понимают, что сейчас получат там серьезнейшее военное поражение. И Путин пытается, нанося удары по всем украинским городам, селам, инфраструктуре и так далее, вызвать ужас, панику, чтобы они все-таки сели за стол переговоров, а он бы с ними поторговался. И выторговал себе чего-то, что можно было бы продать за победу. Ну, это же Козе понятно, что он делает. У меня вот есть там данные о том, что эта позиция озвучена на консультациях и переговорах по продовольствию в Турции. Что, типа, ребята, а давайте мы сядем за стол переговоров, и мы готовы там на такие-то такие условия, но нам отдайте вот это, чтобы. И тогда мы все прекратим. Мы же понимаем, что Путин сейчас ищет мучительно, выщет, ищет ищет какого-то выхода для себя, и он его пока не находит. А Украина не готова ему отдавать территорию в обмен на мир. Не готова. И не будет готова. Означает, что война будет идти до победного для Украины, и для всего мира конца. До конца Путина. До конца путинизма. Ну да, Рубикон, перейдем. А, говоря о репрессиях, также внутри России по за последнюю неделю мы... Слышали, мы не можем не вспомнить о заключении муниципального депутата Алексея Горинова, о аресте по уголовной статье в этот раз, Ильи Яшина также на той неделе была задержана, потом позже отпущена бывшая сотрудница Первого канала Мария Овсянникова. Пару недель назад я видел статью на Медузе, кажется, в которой говорилось, что с момента начала войны в России не прошло практически ни одного дня, когда не было каких-либо антивоенных акций, пикетов, арестов или задержаний. Практически ни, одного, ни один день а, не обошлось без этого. Говорят, что, это говорит о том, что люди все-таки не молчат, что они придумывают, возможно, какие-то новые формы сопротивления подчас с риском для собственной жизни. И в связи с этим у меня к вам два вопроса. Первое, вот у вас что это, это геройство, безрассудство, отчаяние или ответственные гражданские действия? Какой ваш прогноз, куда дальше будет развиваться протест, какие формы он будет приобретать? И второе, как, на ваш взгляд, учитывают ли это власти нынешние российские, будут ли они на это реагировать и... Каким образом, и является ли это такой ахиллесовой пятой этого режима? Ну, пока не является. Пока не является уличный протест или там какой-то нарастательный стране, пока еще не является ахиллесовой пятой, поскольку а, там определенная часть достаточно значительная, все еще значительная часть поддерживает Путинскую войну и верит в том, что он там одержит победу. Но это самые безмозглые, самые оболваненные, самые тупые. Люди с отомороженным во время холодной войны сознанием или передавшиеся им по наследству, уж не знаю. Это вот та быдла масса, которая является источником путинской поддержки и поддержки его действий. Это первое. Второе. Все будет зависеть от дальнейшего хода событий на фронтах. Если режим будет ослабляться, а он будет ослабляться, на мой взгляд. Какое-то время еще они будут удерживать настроение, они будут подавлять, они будут арестовывать, они будут плодить дела. Они могут перейти к массовым репрессиям, таким по-настоящему массовым репрессиям, когда там десятки тысяч на конвейере пойдут по этапу, да? А может быть даже дойдут до сотен тысяч. Но времени у них немного на это, потому что режим будет дальше гнить, подгнивать, он будет ухудшать свое... Э, так сказать, свою имидж в глазах уже даже вот этой быдломассы. И э, военные поражения, они будут формировать совершенно другие настроения. И как только режим начнет слабеть, протест примет более радикальные формы. Но вот сейчас жгут военкоматы. Наверное, это все-таки, я уж извиняюсь за, я бы не хотел этого, но все-таки это самые, наверное, эффективные и реальные формы сопротивления. Чтобы вот люди выходят, протестуют, это, наверное, все-таки главная совесть и не Мало, способны... что убивают соседей. Вот, неготовность людей. Они проявляют и свою гражданскую позицию, и героизм, и какое-то определенное, даже, может, и безрассудство. И, э, но они прекрасно понимают, что сейчас мирный протест, он... Кроме морального эффекта, это тоже важно, моральный психологический эффект, он ничего не дает. Повлиять на действие властей мирным протестом сейчас уже, к сожалению, невозможно. Все способы, все возможности мирного протеста, который мог бы повлиять на власть, заставить ее там изменяться, действовать как-то по-другому, эти все возможности исчерпаны, их больше нет. Поэтому либо радикальные формы протеста, либо дождаться, когда режим уже начнет слабеть, и вот тогда поднимать уже бучу. Поэтому я вот примерно так вот понимаю, как может пойти дальнейшее развитие событий. Какое-то время репрессивная система будет удерживать ситуацию в стране, она будет подавлять все, что так сказать, шевелится, думает, мыслит, дышит, но это будет недолго. Ну, то есть до того момента, как, допустим, санкционное давление будет оказывать влияние на жизнь рядового гражданина РФ? Ну, я бы не стал связывать это с санкциями. Санкции могут э, действовать и 5 лет, и 7 лет, да, и пока там и чего-то uh -huh. созреет. Я говорю сейчас исключительно о военном поражении Путина, который, на мой взгляд, неизбежно, скоро начнется. Почему они и дергаются, срочно им нужны мирные переговоры, чтобы как-то зафиксироваться на тех линиях, на тех территориях, которые они захватили. Санкции не будут иметь такого эффекта без военного поражения. Потому да. что люди будут говорить, а, ну мы сейчас ведем войну, нам сейчас сложно, мы там воюем со всем миром, нам нужно выстроить, выдержать, показать там характер. Они будут терпеть. Санкции они будут терпеть, а военные поражения терпеть не будут. И поэтому без военного поражения эффективность санкций снижается кратно. Просто кратно снижается. Вот э, ничего сейчас, э, что способно э, ударить по, по Путинизму и привести к его краху, мгновенному и постепенному, кроме военного успеха украинцев э, на полях сражений, ничего нет. Это единственное средство, способ и э, программа, которая должна быть по э, уничтожению Путинизма. Там мы видим сейчас по различным сообщениям украинским, российским, ну, в первую очередь украинским. Что на полях сражений сейчас достигнуто такое равновесие, и Украина готовится к контрнаступлению. А, на ваш взгляд, какие будут дальнейшие действия российского военного руководства, район политического руководства в случае, допустим, деоккупации Херсона или дальнейшего продвижения украинских войск по освобождению своих территорий? Хороший вопрос на которые пока нет точного ответа, но я думаю, что начнутся разборки внутри. Внутри истеблишменты, э, причем в этих разборках, уже будет принимать как одна из сторон, а сторон сам Путин. Если сегодня под ним идет грызня, пока. Или, может быть, уже не под ним, если мы берем вот это вот пшиковое заседание, совместное экстренное заседание Госдумы и Совета Федерации, по фейковым вопросам, как оказалось. Может быть, это уже началось. Просто мы пока этого не знаем. Но я вот, пока у меня нет информации, я пока нигде не видел маломальских вменяемых, внятных объяснений. Но когда вот произойдет поражение, начнется внутренняя разборка. Кто же виноват? Потому что просто так вот сказать, что виноват Путин, да, это так не пройдет. Будут пытаться искать следующих, будут пытаться искать врагов, будут искать предателей среди высшего генералитета и так далее и тому подобное. А этот тоже будет понимать, что их. Тянули в аферу, поставили задачи невыполнимые, и они, так сказать, это серьезнейший просчет и, про, и прочее, это самого Путина. И они могут не захотеть отвечать за все то, что он натворил. Но они, конечно, его подельники, они, конечно, военные преступники, они, конечно, мерзавцы, да? Но они будут как-то пытаться защитить себя чтобы их не сняли, а если этих их снимут, их арестуют, а если их арестуют, у них отнимут все, да еще и запытают, да еще убьют, что потому что они слишком много знают, чтобы избежать огласки. Вот поэтому они должны будут искать способы своей защиты. И вот эта банка с пауками, она захлопнется, и они там начнут друг друга грызть. Я думаю, что вот это начнется, если, допустим, украинское наступление, контрнаступление и деоккупация Херсона и прилегающих территорий состоится в ближайшее время. Ну, я с вами согласен. С другой стороны, смотрите, с другой стороны, путинский режим на протяжении, думаю, и думаю, до него это пестовалось, он поддерживал такую межведомственную конкуренцию различных спецслужб, органов и систем власти. Возможно, одной из целей было, было скажем так, удержание стабильности этой системы. По вашему мнению, поражение Путина на полях, на полях э, Украины сможет разбалансировать эту систему все-таки. Ну, разбалансировку, то есть то они не смогут э, с, с, как так, э, назначить стрелочников в качестве там, в виде, например, каких-то спецслужб. Не-не-не. Но там давно нет этого, никакого межведомственных, Там есть межклановая грызня. Причем в этой межплановой грязне могут принимать как-то, допустим, клан, который состоит из каких-то армейских генералов КГБшных и прокуратуры а в другом клане будут те же самые армейские генералы КГБшные и следственный комитет и они будут друг другу противостоять там нет разделения по ведомствам там есть разделение по кланам как вот в этом почти там это в первобытном общинном строле и э, поэтому они так сейчас грызут друг другу смертным, э, бьют друг друга смертным боем, грызут друг другу глотку да. но пока еще Путин там был я не знаю, что там с этим советом, э, вернее, с этим экстранаседанием Совета Федерации и Госдумы. До этого он был каким-то все-таки сдерживающим фактом, арбитром, там, разводящим. А как только начнет поражение, то есть, э, все же будут стрелы на него направлены. Он же, верховный главнокомандующий, вы помните его надутые щеки, я принял решение о проведении специальной военной операции, которая должна, мы там 8 лет Молчали, ждали, но все меры, меры использованы И я вот принял такое решение Я, я, я, я Дальше продолжение вы знаете В рифму вот. Короче говоря, теперь раз ты якал Значит, кто виноват в этом? Вот ты и виноват А ты тогда на нас винут не боли, пожалуйста, дорогой Знаешь чего? Мы тебе все сделали, что могли А если ты сам ни хрена не, не соображал, что надо делать Не понимал, хотя тебе докладывали но тогда не все сам. Вот я думаю, что он перестанет быть арбитром, он станет стороной конфликта. Вот, я, вот разница, когда он над схваткой и когда он в схватке. А я думаю, что он будет в схватке очень скоро. И неизвестно, чем она кончится. Вот тогда начнется какой-то раскольчик, тогда начнутся какие-то серьезные шевеления, тогда пойдут подвижки, тогда пойдут какие-то, так сказать, тогда вот может и вызвать какой-нибудь там заговор внутри э, Кремля. Вот, собственно говоря, почему я с нетерпением жду этого момента, потому что это не только интересно будет, но это еще может дать нам надежду на перемены в России, быстрые перемены в России. Поэтому вот очень хочется, чтобы то контрнаступление объективное, которое назревает и которое неизбежно должно произойти, все-таки началось бы, и чтобы мы это все увидели. Потому что мы пока ждем, пока нет какого-то успеха украинских вооруженных сил, такого серьезного, о котором мы могли бы говорить как о переломе войны. Ну да, вот они остановили армию, ну да, армия увязана в боях. Но с другой стороны они схватили 125 тысяч квадратных километров. Что такое 125 тысяч квадратных километров? Это больше, чем Болгария. Вот вся Болгария площадь имеет 110 тысяч квадратных километров. Великобритания. и держава площадь 244 тысячи квадратных километров Половину больше половины великобритании захватил путин вот чтобы вы понимали так сказать это э, серьезно это серьезно это не просто вот там захватили какую-то часть какой-то области там где-то на, ну, на 20-30 километров провину границы Серьезно. большая территория оккупирована которая равна площади э, ну, там, небольшой европейской страны и даже превышает ее Поэтому пока нет успехов украинских вооруженных сил с точки зрения деоккупации, наступления, разгром российских вооруженных сил, чтобы они там побежали, бросая технику и прочее, прочее, прочее. Такого нет. И поэтому пока этого нет, Путин над схваткой. Ну да, время, время, как мне кажется, на стороне Украины, время и весь мир А другого такого арбитра в российской внутренней политике, как Путин мне кажется, уже нет и не найдется в нынешней системе. Поэтому, скажем так, уменьшение какой-то его роли, по крайней мере, оно, возможно, да, даст возможность разбалансировать, разбалансировать систему и даст, таким образом, возможность, шанс на перемену в нашей стране, на какую-то демократизацию в нашей стране в обозримом будущем. Правильно я вас понимаю? Конечно, да. Чем быстрее потерпит Путин военные поражения, тем быстрее начнется финальная стадия путинизма, и его крах, разрушение. Вот мы с вами должны понимать, что обратный, таймер обратного отчета уже включен. Дальше эти часы находятся под контролем Украины, и они решают, когда их запустить уже, так сказать, когда, вернее, ускорить обратный отчет. Это как раз их контрнаступление, это... Успехи на фронте, это деоккупация территории. Вот именно этот триггер, который запустит разрушительный для путинизма процесс. Вот совершенно точно. Ничего да. другого не будет более разрушительным, более тяжким, более серьезным э, средством по разрушению вот, этой, э, кров, вот этого кровавого путинского режима, чем э, украинское наступление и э, разгром российских войск на, на, на поле боя. Ну что ж, на этой ноте, я думаю, мы, нам нужно только осталось пожелать удачи украинским бойцам и стойкости всем, кто, всем россиянам, которые желают а, скорейшего, демократ, скорейших демократических перемен в нашей стране. С нами сегодня в эфире был бывший литерат Государственной Думы, спикер форума свободы России Геннадий Владимирович Гудков. Спасибо вам огромное. А, всем удачи. А, Берегите себя. До свидания. Всего хорошего.